Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн Текинокс из Мы продолжаем играть в нашего соседа. Я видео разделил на две части, поэтому сейчас будет просто продолжение. Сейчас будем проверять, значит. Какая мелодия, а? веселая. Мне интересно, где ножницы Можно взять Нам надо как-то пройти на второй этаж Или второй этаж закрыт Но он же не должен быть закрыт Но еще есть подвал. Ну подвал закрыт снизу. Что можно туда отправиться прям? Ага, да нельзя. Да, это полная жесть. Как это работает вообще вся игра? Там замок висит. Да мне нужно найти ножницы. Где мне взять ножницы? В амбаре их нету. Все остальные дома закрыты. Да. Это я что, думал, что я гнома убью палкой? Может здесь где-то есть ножницы? Ага Ну, понятно, это камень просто бросаться, типа Но лучше бы мне дали ножницы Пошли наверх, посмотрим. Ага, а ну тут выглядела. А, нет. Так и выглядело. Посмотрим, может сверху что-то будет. А, Подожди-то. Не, нельзя. Зерово. Возможно, мы что-то упустили Бля, но ну фрезы мне не нравятся Пойдем осматривать дом еще раз Нам нужно найти куколок Может, не обязательно куколок, но кого-то, кого мы разместим вот здесь. Но ну, интерактива никакого нету с объектами. Еще мне в шкафу прятаться. Так, ну тут уже все А если Подожди, а если я камней просто поставлю туда Нельзя? Типа камни что же вес имеют? Так, а камни тоже будут нужны для чего-то, видите? Они окна не разбивают. Он пошел до комнаты. Нет, нет, и лом забери-то. Он какая-то книженцей лежит. Я не могу ее взять. Нихуя непонятно мне. Пиш нахуй. А у него в тачке есть ножницы? А я не могу где-то сбоку забраться на этот дом, блядский. Нет, с этим у меня интерактива нету никакого. Бля, ну это жесть. Просто вот, вот, вот что делать? Давай мы вернемся к себе сейчас. Окей. У нас здесь есть что-то, что я мог не взять Потому что мне просто нужны ножницы, чтобы зайти на второй этаж Что это был за звук? кофе кофе кофе и пропавшие дети но мы видели я так понимаю нам нужно забрать нашу камеру с доказательствами правильно которую забрал сосед в доме нет ничего я облазил все все что только можно блять вот как и что делать теперь пойдем по городу пробежимся Ну, нам просто по факту больше ничего не остается. Жалко, велик нельзя взять и покататься на нем. Так, ну эти все дома закрыты. Этот будет открыт, но сейчас закрыт. За что я отдал? А? Сосед, блять. Моя песочница говорили мне. Угу. Бля, тут домов просто еби и Так, туда пока вход закрыт Этот дом закрыт, этот закрыт А вон тот А вон тот симпатичный Мне кажется здесь тоже какое-то происшествие будет в этом домике Но он прям такой мрачный, крутой Ага я не могу в него попасть пока что Возьми колом обратно. Двери пока закрыты. Ломом не открывается, да? Но, видимо, это DLC следующее. Да, там много всего. Но оно у меня есть. Надо будет попробовать. Но я сейчас просто трачу 36 минут не на что. Я просто бегу как ебанат. Сумею. Пойдем вернемся туда. Я предлагаю зайти со стороны жопы моей машины и посмотреть, может там что-то будет. Не, никакого интерактива. Печально. Ну, значит, остается только дальше в доме петлять. Ну, ножниц то нету, чтобы забраться. Пошли, нарвемся. Он меня просто выкинул. Все, это максимум, что он делает. Я исчез, меня нету Шли обратно в дом Пиздец Блядь Ага, вот теперь надо подумать Бля, я смотрю только вниз но не смотрю по сторонам что за рмт какие-то это комбинация чего-то кубики куда исчезли где я видел мог видеть трехбуквенную комбинацию там написано флус. Сега Сега Давайте сега попробуем Ага Тут нету таких Максимум М Хорошо, лады Типа он. От... А, должен быть мальчик, девочка и, к... и фигурка соседа. Блядь, зачем я их завел? Мальчик, девочка и фигурка соседа. Она должна стоять вот здесь. Все, победи. Ходи. Блять! <свят> <свят> Ой, простите, по микрофону ударил. Так, лады. Возможно, где-то что-то я тоже упустил. А! Нет у меня? Случайно будильник завел. Но он тусуется на улице, он ко мне не заходит 1, 2, 4 Там что-то вон красненькое горит Да? Залезть можно походу куда угодно Это так не работает Еще картины Надо осмотреть мне все И понять где Буквы какие-либо Есть Ух ты Вот это я забрался наверх Смотри, видишь, про что я говорю? Тут нужно лазить везде. Фигурка соседа. Есть. Пошел дом проверять. Пусть проверяет. Вот, надо было сразу вот так залезть, и я бы увидел фигурку соседа. Загадок много и это круто Так, осталась фигурка парня, но Но, но, но, но, но Есть одно но Я так думаю Неплохая серия получилась на 40 минут. Что у нас здесь? Ну, стекло просто разбито. Нету никого, уходи. Понял, что захочет заходит пончики пожар а -а -а. Все уходи, сука, когда Когда я стал таким мерзким Он собирается уходить или нет Тихо Сидим наверху Но трехбуквенный пароль я так и не нашел еще. Где-то он должен быть. Вот только где. Я уже понял, что оказывается нужно смотреть не только наверх, но и под ноги. В принципе. Все, уходи, <смех> блять, <смех> дурик, все пока. Так где я мог что упустить? Бля, на лампе стою. <смех> э, нет, как? <смех> Сука, нечестно. Может, я все-таки что-то здесь оставил? Сверху, но если я что запомнил, я что? Блять, если что, я запомнил, что камни здесь лежат. Все приколюхи в доме находятся и больше нигде поэтому тут только один вариант развития событий это исследовать и привет меган исследовать весь дом нужно где-то найти бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля бля Фигурку мальчика надо где-то найти и все. Тихо-тихо, у меня почти получилось. Так, где он? А, он там за углом. Надо, чтобы он уже успокоился и отстал от меня. И я мог спокойно. Мне кажется, что-то вот в этой комнате где-то. а не вылезу пошел нахуй никого нет уходи Блять, увидим все никого нету нету никого бля уходи дука надо да как минимум надо быть повнимательнее мне нужно узнать пароль пароль скорее всего возможно где-то здесь будет что где ему еще быть какой может быть пароль мне нужно узнать пароль узнаю пароль выиграю тут отметка на карте это домик на дереве видишь вон сарай вот этот дом отметка на карте это домик на дереве нам нужно туда именно домик на дереве правильно он не просто так отмечен Только как туда забраться Я кажись понял Вот так вот нахуй Так, а что у меня есть вообще, чумни? Ага Я не могу его взять? Нет, что-то могу Все, лестница вниз есть Нужно меч найти Опа, ножницы Так, нужно опять же что-то находить нужно чтобы поезд съехал так а почему а нету переключателя Ага. Отдаю. Как он должен быть? А, меч должен быть поднят. А щит перед ним. А меч поднят. Вот. Опа, отлично. Отлично. Так, все, теперь поезд должен вытолкнуть нам ножницы. И мы заберемся на второй этаж. Вот они, мои родненькие. Все, мы сделали. Правильно? Я думаю, что здесь все. Опа, куда сосед пропал? Блять, зачем я лестницу спрятал? Блять! Какая сила. Я предлагаю просто через то окно забираться сразу. Потому что мы через него можем спокойно все сделать. И забрались не знаю что это тоже камера ох ни хера себе 124 надо все смотреть но это может мне нужно мою камеру запустить? Нет, так не работает. Так, ножницы у меня есть. Только надо их выбрать. Ага, кусочек фотографии. Надо собрать. Блять Вот черт, ты поднялся наверх, а Блять, я детальку, походу, выронил Он ушел? Берем ножницы. Ну пошли тихонечко. Так, опять ножницы. Тихо, он пришел. Нет!